Всем привет, с вами Октавио 37 или 100 гигов, как вам удобней, поскольку у меня есть уже два аккаунта. И сегодня, как вам могло бы показаться, видео не о немецкой арте ГВ а, вот Хотелось сделать, ну, они видео, да, немножко подробнее, но потому что говорить об арте как-то скучновато, и я решил переделать, а, почему то такое, ну, знаете, интереснее. И вот, что самое интересное за последние несколько... Ну, может, неделю оно я не помню. Акция x 2 и акция x 5 И вроде все спросят, а почему? Ведь вроде бы X5, X2, то есть ну, ты можешь накопить сколько опыта и вообще это все круто. Но есть одно но. Почему-то в рандоме во время X5 появляются не самые лучшие люди, немножко приворотки. И а, вы сливаетесь. То есть, к примеру, вот обычный даже день а, с X2, но собивание длина, да? А, допустим, у вас статистика, может быть, там, у хорошего игрока 70-80% в а, зале, допустим, да, при, там, при 10 боях, при 8 боях, вот, я советую играть не по 40 боев в, в день, потому что, если вы видите, что вы сливаетесь в первые, ну, два, ой, в первый бои в 10, допустим, у вас ну, процентов 40-50, то лучше закончите его, потому что дальше будет не хуже. Вот, этим мы формируем статистику. А, так вот, и вот в обычный день, допустим, у вас 80-70 процентов, да, ну, ну, все-таки отвезение, от вашего умения и так далее, да, ну, сойдется, не сойдется, а почему-то в день, допустим, x2, x5, да, почему-то происходит все совсем наоборот, почему-то а, вроде бы недавно нормальные люди а, с руками, а не с клещами, начинают откровенно, откровенно сливаться, то есть уже у вас статистика за эти же 10 боев не 80 процентов, а, к примеру, 60, да, вроде бы такая же хорошая зеленая да зеленая сетика, 60%, процентов ну, 20% разница ну, 20% разницы, ребят. У хорошего игрока, у среднего игрока. Вот. А у ниже уровня, да, там, допустим, ну, просто хорошего, он молодец он хорошо играет, но он сливается, он сам по себе, да, он не имеет отчет там, где, да, у него только есть третий, четвертый уровень, и x 5 да, вот у него будет за один 40% примерно, да, вот, и, конечно, я конечно, так понимаю, почему это все происходит, поскольку э, школьники, да, ну, я сам школьник, но не такой, конечно, как некоторые другие, а, это те, которые пишут в комментарии, что вы сами олени, вы, ну, имея, конечно, же у себя в статистике 44%, но ну, ладно, так вот, они очень-очень жестко сливаются, они кого-то специально, в эти дни в школу сиять своими теми э, за компом И вот, и вот, пытаются нагнуть, пытаются нагнуть, нагибают их. Вот. И вообще советую всем, ребят, ну, лучше в X2 и X5 играть достаточно часто. Лично я, вот, в X5 первый раз, когда был, э, в, ой, нет, в X2, когда был, перед Новым Годом или, может, 31 декабря, вот там была реально жопа, я почувствовал эту жопу и после этого не играл таких вот акциях вот параметр по в потом был x5 я решил попробовать и снова отравенно жопа то есть ну вообще просто жабенция и после этого играть я перестал вот, такие вот акции не сбиваем, на x2 там x5 а если играет там по 3 4 боя в день и то есть вот ну, как-то везет да? вот а еще раз кстати простить то что я белую реплей ну, используя видео партии Вкусноватый, надо смотреть такой прицел, вообще вкусно, да? Просто нашел за другое видео, хотел сделать, если честно, реплей по воину на Су-76, да-да, Су76, охренельный не танк. Вот Хотел сделать видео по фритаггеру, Архэму 8 по проборшечку, Вот И ну, тоже реплей пропал и пришлось делать вот тут, поскольку я хотел сделать все-таки реплей Ой-Гай по а, этой, этой арте 7 уровня, да, если я ошиблю да, 7 -го. Вот. ну когда я говорю о них два я говорю об x5 если что это монолог а, третий выпуск поскольку я уже был статисты сливают и алининер 1 это третий выпуск получается вот если вам будет нравиться вы делаете другие выпуски вот сейчас вы можете видеть как круто мой друг просто попадает да? вот. на самом деле очень классно он тут сыграл имеется в запасе уже а, 1358 урона вы видите, что он стрелял по классу, по 85-ке и по Хелка. Вот, по Хелкатам. А, так вот, заканчивать на этом я не буду. Все-таки я предлагаю вам досмотреть этот реплейчик. Вот. И еще раз напомните, ребята. Вот, вот это было красиво, это было красиво, вы все видели. Ставьте лайк, если вы тоже любите поранить на арте елочек всяких. Ну да, таких людей немного, но все равно ставьте лайк. И с вашей подписок на канал. Вот, надеюсь, вы поняли 5 Советую всем. Э, там не ну, которых уже, скорее всего, не изменится, там, был, 72, примерно, да, У них останется, там 70 а, большая. Для тех, у кого стата, считаю, знаете, а, ну она, которых она качается. у вас 48, а станет 40.. Поверьте после по, по этим, нет, у меня на самом аккаунте на опталил было 40, 46 процентов помню и упал до 44 после декабря 4 я играю немножко совсем то есть советую играть тем, кого считается стата счет же 12-13, подходит все к концу получился клас по нам по моему беловце стрелка в 18 но ну, помните видео после стб где я очень не закричал да там в конце что голдой ну не люблю голдой а 5 фраг моцарта да вот вы видите моцарт 27 это мой долг у меня частина рисает реплеи вы уже видели реплей по 25 в его исполнении в моем аккаунте вы видели его исполнение реплей на на батчат это тоже третий блок, который мне подарил мой друг, очень все классно, вот, почти в каждом бою, который видел, он делает война. А, ну по сути, да, делает воина, я 25 воин, 20 воина. Вот, если наш просто тоже должен быть воин, только не помню, победителя мой друг. Ну, воин быть должен, на до 10%. Да, и простите, не сейчас за арту, а за то, что я отвлекаюсь, тогда резко прихожу от тем, вроде бы говорили, говорили мы, а. X2 и об X5 вот резко перешагнули просто ну, обычного бою. Вот, ну почему просто ну, это оттуда довольно одна из самых хороших вообще, там, поскольку, ну Хуми не очень, потому что, ну лично мне Хуми не очень нравится, вот. Потому что он все-таки немножко косненький, да, там иногда попадает на и попадает, понятно, что до да, них он там был. Вот, просто, просто жестоким, да, очень жестоким, ну, реально классно да. Вот тут мы это хука. Бывает, стоит только а вот, 4 А 6, я, я забыл. Вот, но тут на этом не я немножко хотел сказать.